Собаководы попытались выяснить, почему собаки наклоняют голову на бок при общении с людьми. Ученые из университета Этвиша Лорен в Венгрии предположили, что животные делают так, чтобы лучше слышать хозяина, отмечается в журнале Animal Cognition. При этом собаки с более вытянутой мордой чаще наклоняют голову, слушая голос хозяина, чем породы с плоским лицом вроде мопсов, говорится в другой статье SC Psychological Enterprise of Duty. По словам ученых, вытянутая морда загораживает обзор, а поворот головы немного вбок и вниз решает проблему, при этом угол обзора приоткрывается. Кроме того, собаки поворачивают голову чуть лево, когда слышат знакомую голосовую команду, а вправо, когда говорит незнакомец. Эксперимент с участием 40 собак показал, что животные, которые наклоняли голову гораздо чаще, остальных лучше запоминали команды названия предметов и не путались в них. При этом собаки породы бордер колли наклоняли голову чаще, чем другие породы.